Так, ну, я думаю, для начала я представлюсь, меня зовут Жанна Ложевская, я кандидат мастера спорта по шахматам и э, тренер по шахматам. Ну, я сейчас работаю в шахматной школе и в одной ну, обычной школе, просто как педагог, допустим, на образовании. Я хотела бы начать с нескольких простых вопросов. Пожалуйста, если знаете, да, поднимайтесь руку. Говорить не надо. Да? Итак, первый вопрос. Знаете ли вы, кто сейчас чемпион мира по шахматам? Так, одну поняли, Хорошо. Среди мужчин или среди женщин? Э, ну, это устоявшаяся формулировка, чемпион мира по шахматам. То есть, как бы, и может быть как мужчина, так и женщина. А, ну, вот, вот в языке вот так. Типа, есть чемпионат мира с, ну, среди людей, есть отдельный чемпионат мира среди женщин, которые право выступать только женщины. Хорошо, первый вопрос был такой. Второй вопрос. Знаете ли вы хотя бы одного э, чемпиона мира по шахматам за всю историю шахмата? Так, две руки, три руки, четыре, пять. Отлично! Все знают хотя бы одного чемпиона мира по шахматам. Третий вопрос. Знаете ли вы, кто сейчас действующая чемпионка мира по шахматам? Ну, очевидно, среди женщин. Так, новый рук. А знаете ли вы хотя бы одну чемпионку мира по шахматам за всю историю этих соревнований? Так. Три руки, отлично. А, ну, смотрите, да, здесь у нас, к сожалению, не такая большая выборка, чтобы что-то об этом говорить, но а, все равно а, все знают хотя бы одного чемпиона мира по шахматам а, за всю историю соревнований. И ну, далеко не все знают хотя бы одну чемпионку мира. А, никто не знает действующего чемпиона мира по шахматам. ну действующего чемпиона мира по шахматам... Я могу ошибаться, на самом деле, да. Ну, говори, говори. Сейчас подумаю, я, ну, я так подняла руку, может, я и не знаю вообще. Ну, говори. Мне почему-то слово «фамилия» Коряки, но я могу вообще... Убить. Ну, он играл на последний матч на 15 мира, он его не выиграл, и он не чемпион, но хорошо, он как бы один из лидеров шафа. Хорошо. Вот, а мне, на самом деле, причем я пойду дальше, просто любопытно, можете ли вы назвать вот чемпионок мира, про который вы поднимали руку, про которую вы думали, когда говорили Я Почему же я забыл? — Александр Костенюк. — Да. — Костенюк, отлично. — А вы можете сказать? — Ессельяне. — Кто? — Ессельяне. — Ессельяне? Сейчас, подождите секундочку. — Ну, мы есть. Я знаю, кто это. Я просто пытаюсь помнить. А... Мне кажется, Ессельяне... Иосилия... А нет, Александрия была чемпионкой мира, а Ессельяне была, наверное. Да, хорошо. Ну, там была целая плеяда грузинских шахматисток, и... да. Хорошо, ну, отлично. — Чуть-чуть ты даже биографию читала. Ну, мне кажется, не Костинюк, это была какая-то другая. Может, и Веселя. веселя. — ну, и там самых... была, такая... там была там парни... целая плеяда грузинских э -э шахматисток известных. Не. Там, наверное, самая известная была Нонага Приндашвили, она была очень очень чемпионка мира, потом была Майя Чпатенидзе. А, ну вот, вот, они, а, наверное, да. более известны. Они, как, в Чебраданицы как-то в 90-х годах задержали, а, по-моему, в петербургском метро, может быть, в московском, по подозрению на то, что она террористка. Мы ну, ну, его это прекрасно Нет, Была удозрение. история про двух сестер, что одна как бы… — Осенцева? — Как? как? Косницевы? Ну, они здесь одна. одна, Нет, они не обе играли в шахматы. То есть одна стала заниматься шахматами, а вторая не стала, вторая стала как бы вообще чем-то другим. То есть они начинали вместе их там, отец учил играть в шахматы. Нет? Это, наверное, про сестер повар. Вот. Но мы а про, про них еще и сегодня возможно. поговорим, потому что это там, отличный феномен, шахматный и ну, вообще интересная история. Тем не менее, да. Вот я уверена, что ну, из моих знакомых вообще и статистики, и там, исследований, там, публикаций про шахматы, э, про мужские шахматы известно очень много. Ну, как минимум, все слышали фамилию Каспарова. Да? Ну, то есть там, я не говорю про Гарпова, про прочих русских чемпионов, русских советских чемпионов мира. Там есть еще много других известных, как Фишер и так далее. женскими шахматами все гораздо печальнее очень многие люди вообще не знают не то, даже не то, что, кто сейчас действующий к шахматам вообще не могут даже сказать, ну особенно, допустим, поколение помоложе, да, там, там, как бы, те люди, которые сейчас нет гегемонии советских шахматисток, поэтому нет такого внимания там шахматам у нас, а, поэтому молодые люди, в принципе, хуже следят за шахматами, да? особенно за женскими, вот. А... Почему так? Ну, кажется, что это очень сильно напоминает а, историю спорта вообще. Вот мы только что смотрели ролик а, про мужской спорт. Много чего можно сказать, да, и люди там, про это знают. Про женский спорт. Нет, я ничего не знаю. Я знаю очень мало, кто стал, когда чемпионат мира а, по футболу с этой женщиной. Вот. А, здесь интересный момент. Кажется, что шахматы тоже там, напоминают вот эту ситуацию, как и везде в спорте. Есть один момент, шахматы, в отличие от а, большинства других видов спорта, это такой вид спорта, где физические различия, они а, не, игр, не первоочередные, да? То есть шахматы это прежде, прежде всего как бы интеллектуальная игра, да? это там, соревнование мозга. Физическое состояние шахматиста очень важно, шахматисты, шахматистки очень важно, оно играет важную роль в профессиональном шахмате, но а, оно не является определяющим, как, например, в на футболе, баскетболе, да, то есть... Оно реально а, имеет значение? Да? да, оно имеет значение, потому что, например, если ты играешь в профессиональный шахматный турнир, он длится каждый день, ну, допустим, шахматный турнир а, с классическим контролем, в течение 9 дней, да, то есть, ну, минимум, да. А, ты должен вот этот день, первый день, играешь сколько-то часов шахмат Ну, допустим, шахматная партия может длиться шесть часов. А, и ты в этой концентрации должен пробыть 9 дней. Проблема в том, почему требуется хорошая физическая подготовка. Если ты играешь, например, в футбольный матч ты выиграешь со счетом 10 стоит ты можешь успокоиться. Ну, тебе вряд ли забьют 10 голов за 5 минут. Да? В шахматах, если ты выигрываешь партию, да? очень редко бывает так, что когда играют профессионалы, что кто-то Наглую сильнее другого там, соперника и там, за 10 ходов выиграть. Да? То есть обычно это очень-очень долгая напряженная борьба. У тебя очень небольшое преимущество, которое ты постепенно реализовываешь там, от начальной стадии, в середине, там, и в, в конце венджплета, ну, так называется, шапанная партия. Ты наконец выдаваешь дело до победы. И пять часов ты строил свою вот эту вот там, не знаю, позицию. И ты сделал одну ошибку, и ты можешь партию проиграть. То есть все пять часов напряженной работы ушли под хвост, как это у нас говорится, из-за одной какой-то маленькой ошибки, из-за какой-то потери концентрации. не знаю. Там, то есть твои физические силы, они очень важны твое физическое состояние. Именно поэтому такие шахматисты, как, например, Гарри ну, вот Каспаров, да, помимо там, во время своего расцвета да, там занятий шахматами, помимо там, ежедневной 6-часовой работы над шахматами, 2-3 часа уделяют спорту. Ну да. Да. да, я когда готовилась, просто узнала интересный факт, то что бывшая теннисистка Анастасия Квитадзе mm -hmm. как раз тренировала Харякина в последнее время, занималась спортивная его подготовкой, Да, да это правда. Вот. То есть там у профессионального шахматиста вот там Сергей Харякин, да, там, ну, наш шахматист, который в ноябре играл матч на первенство мира с Магнусом Карлсоном чемпионом по шахмату сейчас в а, и помимо того, что у Харякина огромный штаб шахматный, который занимается шахматной подготовкой, да? не один, не два, не три человека, у него целый спортивный штаб, да? то есть там, а, люди, которые занимаются физической подготовкой, ну, вот, там, известный танец, да? там, его эмоциональной подготовкой, психологической и так далее. Ну, то есть это прям работа не одного человека, а целой команды. Вот. Но тем не менее, если мы, это все важно, вот физическое состояние шахматиста, но тем не менее, на первую очередь все равно выходят какие-то показатели там, работы мозга, памяти, там, вообще шахматное мышление ну, и так далее. То есть здесь различия между мужчинами и жен женщинами они не такие, да? То есть, как бы все мы знаем про там, деление там, видов спорта мужской женский да то есть допустим если сейчас будет играть мужская команда по футболу женская команда по футболу то женщина ну, просто будет не в состоянии там, бегать на таком большом поле с такой же интенсивностью как мужчина да то есть а, ну, там, не знаю какой-нибудь кубок России где одна шестнадцатая команда тридцатая с которой они начинают да? и где женские команды тоже могут играть там, вот женские команды там проиграть счетом 6-0. То есть на больших полях они просто не в состоянии играть. — С мужчинами не... да. Да. да. Ну, вы, не знаю, про теннис я не так много знаю, но, допустим, скорость подачи мужчины на да, ну, то есть как бы там средняя, да, чем у женщин, да. А, в шахматах это не так. Тем не менее, у нас есть а, вот это деление на мужские и женские шахматы, и у нас есть а, Популярность ну, как бы у шахмат, мужских все-таки есть какая-то определенная популярность. Люди знают про это, но ну, тем более в нашей стране. Да, там традиционно может быть не такая, как бы, в Советском Союзе, да, но тем не менее это важно. Про женские шахматы ну, как бы там все гораздо печальнее. Да? Сейчас все становится лучше, но вот почему вообще такая ситуация? Да? То есть несколько причин. Ну, во-первых, можно сказать, там, разрыв во времени возникновения между там, мужскими там, профессиональными шахматами и женскими. То есть первый матч на первенство мира по шахматам среди мужчин состоялся там, в 1886 году. до этого мужчин тоже играли и там, получали даже какие-то призы. Там, но это все не было каких-то вот официальных прям матчей на звание сильнейшего шахматиста планеты. Да? А, ну, и с 86 -го года это более-менее регулярно проводится. А первый матч среди женщин, он случился только уже в 20 веке, в 1929 году. Первой чемпионка мира по шахматам среди женщин стала Вера Менчик. Вот. Ну и долгое время, там, до самой смерти, там, в 1944 году, она была там, непререкаемым лидером женских шахматов. Вот. А, Ситуация, ну вот почему, допустим, то есть, да, мужчины начали раньше, их было больше, они шли в шахматы, во многих каких-то там традициях это вообще поддерживалось, ну то есть, например, там... Там, еврейской культурной традиции шахматы считаются там, важным элементом образования. Да? То есть, там, ну, не знаю, в шахматах есть такая какая-то поговорка, как это сказать правильно, что шахматы без евреев, это как хоккей без канадцев, да? ну, то есть, там, вот, еврейский ребенок с детства учится играть шахматы. А, но в основном учатся мальчики играть, потому что а, мальчикам это нужно, важно, и вообще это ну, как бы не знаю, мальчиков готовят быть технорями, да, шахматы помогают развитию, не знаю, абстрактного мышления, да? концентрации, памяти э, и так далее и тому подобное. Вот. то есть э, вот этот разрыв э, во времени возникновения привел к тому, что в, уже к середине 20 века шахматы играло очень много людей по всему миру, и в основном играли мужчины. Женщин было гораздо-гораздо меньше. А, и многие женщины, в том числе первая чемпионка мира по шахматам мира Роменчика, она, например, вынуждена для того, чтобы вообще получать достаточную игровую практику, ну, то есть вот э, поддерживать уровень, она даже, турнир среди женщин просто так много не проводилось, Она вынуждена, бывает, участвовать в мужских турнирах да, для того, чтобы ну, иметь какую-то форму. Все это в какой-то момент привело к тому, что э, вот, чемпион мира по шахматам Боби Фишер, вот экстравагантный там, чемпион из Америки, он в какой-то момент сказал такую фразу, что «ну, женщины шахматы не умеет играть, вот, я могу любой женщине дать фору коня и все равно выиграть у нее партию». И, наверное, на тот момент это было правдой, да? ну, то есть, может быть, кто-то там мог его выиграть, да? но в целом, да, Бобби Фишер реально мог дать фору коня и выиграть, там, ну, Профессиональные там, шахматистки, да? и ну, это показывает огромный разрыв, да? а, ну, то есть, вот мы имеем вот это. А, вопрос у кого-то был. А, у, меня, у меня как раз был такой, такой был вопрос: были ли прецеденты, играли ли ну, да, женщины на соревнованиях? Ну, какой общий, да? Ну, да, да? Да, да, я вот сейчас да. про это уже расскажу. А, ну, то есть, вот у нас вот вот такая вот ситуация, которая в принципе сложилась, если мы говорим про историю шахмата. И у нас на самом деле разная система организации мужских и женских чемпионатов мира по шахматам. То есть у мужчин там, тоже долгая история, по-разному это все проводилось, но вот как сейчас это складывается, есть действующий чемпион мира по шахматам. В нашем случае Магнус Карлсон. И для того, чтобы кто-то стал следующим чемпионом мира по шахматам, он должен обыграть Магнуса Карлсона. Не в каком-то турнире, а вот в отдельном матче за звание чемпиона мира по шахматам а человек, который пытается его играть, ему получает звание претендента. А как выбирается этот претендент? Да? То есть там есть целый отборочный цикл, там, ряд соревнований, по которому там, человек, ну, самый достойный из всех прочих там, шахматистов, самый сильный, играет матч а, с чемпионом мира. Если он выигрывает чемпиона мира, он следующий чемпион мира не выигрывает, чемпион мира, остается чемпионом мира и ждет следующего претендента, да? И, и ну, это достаточно, как бы, кажется справедливо, да? более-менее, ну вот, то есть я там чемпион мира, кто-то прошел какой-то отборочный цикл, доказал, что мы лучше других, играет со мной. В женских шахматах происходит совсем другая ситуация, в женских шахматах Каждые два года чемпионка мира определяется а, в общем турнире ну, как бы нокаут-системой. То есть у нас есть 128 шахматисток, ну, по рейтингу, да, там, от первой до там, 128, -й. и они играют на вылет. И если даже ты действующая чемпионка мира по шахматам, но ты, например, вылетел там в четвертьфинале, то все. А ты перестал ей быть, и в этом чемпионате мира чемпионкой стал совсем тот другой. То есть раз в два года чемпионка мира, это вот ну, какая-то такая система, которая, ну нельзя сказать, что это лотерея, прям лотерея, конечно, там, ты должна быть сильной, ты должна уметь выигрывать и так, но почему-то мужчин такого нет. То есть мне было бы очень интересно посмотреть, как Магнус Карус, например, вот выдерживает вот такую вот нокаут-систему из 28 участников самых ну, крутых в мире, потому что любой турнир, ну как бы... Каспаров не проваливался, да? Потому что там, ну, как бы, это был Каспар, да? там 15 лет, он там за вот те 15 лет, когда он был чемпионом мира, он может быть в год проиграл одну-две-три партии. Да? Как бы после него, ну, вот все чемпионы мира, да, они там в турнире могут одну две-три партии проиграть. И вот это вот доля случайности, ну, то есть как бы, не, не такой большой разрыв между чемпионом мира и чтобы. Там можно было гарантировать победу чемпиону мира вот в такой нокаут-системе. Вместе с тем женщины должны такое проходить. Ну, то есть, да, раз в два года у нас вот случается вот такой, такая вот нокаут-система, и в следующем году победитель этой нокаут-системы играет с претенденткой, как бы, которая тоже выиграла ну, вот, в течение отборочного цикла, набрала больше количество количества очков, ну, это то, что называется вот. ну, то есть Система, в принципе, сама по себе да? То есть там, Для мужчин а, гораздо проще а, получить какого-то действующего чемпиона мира, который бы сколько-то лет сохранял это звание. Да? И, а, от этого уже может идти популярность. То есть, там, например, тот же мой Карус. Да? он выпускает какие-то приложения. Они очень классные, там, я их очень практикую там, среди своих учеников. Да, там, там, они его очень любят, но тем не менее, как бы это бы не очень работало, если бы он не был действующим чемпионом мира и не оставался им в течение там, значимого времени. Да? Если бы каждые два года у нас менялся чемпион мира по шахматам. Да? Вот. А женщины, получается, ну, как бы никто особо за ними не следит, потому что ну, как бы они меняются. Вот. Это вторая ситуация. А у нас очень сильная ну, вот, вот, да, же система разрабатывает? О, это наша прекрасная шахматная организация «ФИДА», в вот, э, которой очень много вопросов. И ну, это, это вообще отдельная тема. Вот, э, По-хорошему, это называется, там, ну вот, как там есть «ФИФА», там есть да, «ФИБА», еще что-то. Но вот «ФИДА» — это, наверное, там просто верх э, коррумпированности, верх, э, там, я не знаю, какой-то устаревшей системы, которая может быть шахматом на самом деле больше вреда, делают, чем пользы. Да? Ну, то есть там, очень много, много примеров при нее рассказывать. Это, это просто очень долго, но, в общем, они разрабатывают ну, эти силы. Да, если с точки зрения простой логики рассуждать, mm -hmm. да, почему нельзя под копирку, да, под два. Ну, да. да, ну то есть это даже усилие меньше взял ну, все да. регламентирующие документы поменял там местами то что можно поменять местами да? зачем воротить целую какую-то такую ну, а, вот систему то есть да. это, какая логика за этим стояла? смотрите ну вот я думаю сейчас мне кажется что э, недостаточно популярны женских шахмат вот от а чего это идет да во первых ну как бы вот у нас есть финансирование шахмат, да и в общем, в целом, и у нас нет отдельного финансирования женских шахмат. А финансирование просто шахмат, по, по факту, это финансирование мужских шахмат, и женские шахматы должны от этого пирога просто урвать какой-то кусочек, да? то есть нет отдельных программ, да? нет, допустим, э, ну, есть отдельные программы, но они идут не от ФИДа, есть там, э, вот там в Америке очень много делают для развития шахмат, ну, вот, наверное, там, Америка сейчас переживает шахматный бум, там очень много частных инициатив но нет вот этого какой-то системы, да, то есть так, разница вознаграждения огромная, да. Mm -hmm. То есть, там, не знаю, вот мужской, допустим, вот этот отборочный цикл Grand Chess Tour, который, да, ну, там где-то миллион евро, допустим, да, призовой фонд, вот это, это немного по сравнению там, с другими видами спорта, но тем не менее, допустим, вот ты выиграешь классический этап какой-нибудь, вот в Лондоне сейчас будет в ноябре, а вот там супертурнир, да, там победитель получит 160 очков там, к зачету, там своему, да. А, и он еще получит, там, не знаю, 75 тысяч а, там, евро и долларов. Да? А, женщина получит 10 тысяч за победу вот, в аналогичном турнире. Да? Ну, как бы, окей, хорошо. Мужчина может получить. Вот, последний турнир был в сент Сантуриси. Там были не классические шахматы, а быстрые шахматы. Победитель Ивана Ранян там получил 37,5 тысяч а, долларов, наверное. Вот. Но женщина получить 10 тысяч. Ну, то есть это вообще совсем немного. И это один из самых таких, ну, ну в принципе, смешных денег. Да? То есть там как бы у нас этап Кубка России а, по шахматам, в Питере, Мемориам Чегорина, один из этапов, да, который там не знаю, да, я езжу на это, да, я не занимаюсь призовыми стасти, там занимаюсь один гросмейстер, но там приз первое место триста тысяч рублей, допустим, да. Ну, то есть это почти сопоставимо вот с этими тысяч долларов за один из лучших женских турниров. Да? Вот. Естественно, какое-то такое вознаграждение, оно не привлекает спонсоров. Ну, в смысле, там, там, очень сложно найти спонсоров. А постоянная проблема с нахождением места для женского чемпионата мира по шахматам, последний чемпионат мира по женским шахматам должен был состояться в 2016 году. По факту он состоялся в 2017 году, потому что долго не могли найти организаторы. И в итоге он проводился в Иране. Вот это была отдельная очень сложная история с этим чемпионатом мира, потому что как бы понятно, что в Иране а, женщина не может ходить без хиджаба, да, без платка вот какого-то. И а, было обязательное условие для любой шахматистки, которая поедет туда, она должна будет а, быть в хиджане. Это чемпионат мира бойкотировала ну, сильнейшая шахматистка сейчас, действующая чемпионка мира, потому что я не поеду в таких условиях. Бойкотирова бывшая чемпионка мира по шахматам, чемпионка Америки, Нази, Байкидзе, с ну, грузинским корнями, понятно. Вот, она создала петицию с требованием к фиде ну, перенести турнир, там, не организовывать его в Иране, потому что нарушает права женщин. Ну, там, это как бы нарушает права участниц, да, ну, то есть там, тебя заставляют делать что-то. Понятно, что ты, ты готов играть шахматы, да, но ну, это твой выбор, как ты будешь одеваться, как ты будешь выглядеть, да, а, Ну, плюс, там, проведение в Иране способствует, ну, не знаю, какая, какая ситуация с правами женщин в Иране, да, проведение каких-то таких масштабных миров способствуют ну, на контактов контактам, Ираном и так далее. Ну, то есть была такая огромная петиция, да, там, там, ее поддержали, там в том, не только женщины, да, то есть как бы часть шаматистов бойкотировала этот турнир, в итоге он получился очень слабый. Например, там, победительница вот текущая чемпионка чемпионки мира по шахматам, она по факту там даже не вторая по силе среди женщин, но вот она действует очень да? вот ну и поддержали там тогда вот эту же всю петицию там известные шахматисты типа Каспаров или там Найджем ну, то есть там, в том числе мужс... какие-то мужские а, люди из мужских шахмат пришли сказать, что на ну, правду что вы творите. Ну, то есть как бы, такое ощущение, что вот женские шахматы могут делать вот просто как хотим. А, вот эта ситуация потом что еще важно есть как бы, система подготовки шахматистов и и на самом деле она отличается. То есть, казалось бы, вот воспитывая их одинаково, но вот у нас в России особенно, очень многие, конечно, все дело там, от тренера зависит, но у нас система строится так, что, допустим, есть прекрасный турнир ⁇ Белая вода да? ⁇ первенство среди школ. Которая формируется каким образом. Вот у нас есть четыре доски. На первой доске сильнейший, там, и так далее. На четвертой доске обязательно должна играть девочка. А, мальчики не могут играть. А это как бы говорит о том, что ну, вот, там, хотя бы, чтобы одна девочка играла. Да? А, и как бы, что из этого следует? Вот раньше, если была сильная девочка, например, и была еще какая-то девочка послабее, девочки в каких-то школах и Московская, вот это была проблема Московской шахматной федерации, сейчас, по-моему, такого уже нет. Вот, например, нельзя было, чтобы две девочки играли. То есть нельзя было девочки играть на доске среди мальчиков. Вот. Ну, хотя бывали такие школы, например, не знаю, три сильные девочки и, и какой-то более-менее один там, сильный мальчик. А во-вторых, ну, это первый момент, хорошо, его сейчас нет. Есть такой момент, что, допустим, если ты сильная девочка, ты, на самом деле, могла бы лучше развиваться, если ты играла на первой доске, да? то есть с твоим уровнем шахматистов, да? а, Но ты должна играть с девочкой, да, ты там наберешь 100% результат, но как бы, тебе это, твоему шахматному уровню, твоему опыту это вообще никак не поможет. Но тебя туда поставят, потому что ты девочка. А, ну, то есть я почему говорю, что это наша система, потому что ты точно знаешь, что, например, вот, подобная система в Англии так не строится. Там вообще не важно. Там четыре доски, хоть там кто играет, хоть там 4 мальчика играет. есть девочка, потому что второй доски играет, на на первой доске, ну, то есть как бы нет. Вот. А, то есть это вот опять-таки наша система. Ну и плюс я не говорю про то, что некоторые тренеры считают, что если ты девочка, тебе не нужна такая серьезная дебютная подготовка. Да? То есть мы тебя не будем учить так спортом. Да? А в итоге мы получаем шахматисток, которые а, не так хорошо подготовлены. Вот теоретически, да, ну, то есть как бы, у них не такой хороший теоретический блок, да, там, ну, если не буду в шахматы подробности даваться, но их так воспитывают. И потом а, ну, то есть, мужчины, у да, которых изначально большая конкуренция, да, там, а сильнее подготовка, и еще и тренеры, а, которые там, делают ну, вот, как бы ставку на этих мальчиков, да, ее в принципе не готовят так серьезно, как мальчика, даже если она пошла в шахматную школу, там какую-нибудь школу олимпийского резерва и так далее. Да? Ну и, и я не говорю, что это вообще там, все это делают, но это очень часто ситуация. Или, или допустим, можно встретить в каких-нибудь детских книжках, не знаю, допустим, тема: там, дети там научили ходить, двигать фигуры, дети там, начинают повторяться да, за своих соперниками. Ну и там, допустим, такая тема повторюшки дяди хрюшки, да? ну как бы не быть повторюшки дяди Хрюшки, и там, там автор ну, многоуважаемый тренер пишет, что вот э, дети новички очень, там, в особенности девочки очень любят повторять за своим соперником, ну то есть и вот такое мы встречаем с споршерадах, да, то есть откуда вот это взялось, ну, а, то есть вот там система подготовки, да, которая ну на самом деле, в чем проблема, да, то есть я уже говорила про недостаточную популяризацию шахмат вообще среди женщин, да, ну, среди девочек, да, то есть изначально их не готовят, то есть, там, не знаю, их просто меньше, да? то есть, там, при там, среднем выборе, там, не знаю, отдать девочку на шахматы, ну, там, не знаю. Там, на танцы и нарисование, да, мало кто поведет ее на шахматы, да, В то время как мальчику это полезно. Ты не будешь шахматистом, но тебе это все равно очень полезно, то что шахматы это очень полезное дело. А девочки, ну, как бы нет, выживаем. Вот, то есть мы имеем тут а, какую-то проблему со стереотипами. Да? То есть, как бы, по-хорошему, вот эта ситуация а, это идет, пока вот мы не поменяем вот эту систему. Допустим, почему, например, там, те же самые шахматы. Вот, Россия, Советский Союз, долго была там, э, как бы просто лидером шахт, мужских, женских, в женских, э, ну, в женских там, не знаю, вот, до середины 90-х. Ну, до 90-х, хорошо, она была там конца 80-х, может быть, там, 50 лет вот, лидером шахтов. Да. А потом перестала, ну, потому что вот эта старость, мы видим, была в Китае, мы видим, была в Америке. И там совсем по-другому все это преподносит. Там нет вот этих старых стереотипов. Там не сама система не строится. То есть там, конечно, они есть, понятно, но там не встретишь такого. У нас, например, в Москве ну, в этом году точно, может, и раньше, проводится, допустим, прекрасный шахматный турнир среди ведущих шахматисток Москвы. Ну, там, в России, по факту, да? И он называется Матч брюнеток против блондинок. Вот. Ну, то есть, э -э Это полная дичь, а полная, а еще большая дичь то, что в этом все наши шахматистки с радостью участвуют. Ну, то есть, как бы люди не стыдят, не говорят: вы что, серьезно? Ну, как, как можно такое организовывать в вот, 21 веке, да, как можно в таком участвовать? Нет, они с радостью идут и в этом играют. Вот. То есть, вот у нас такая система. Вот. А, что как бы, почему вообще я говорю, что ну вот, на самом деле вот мы имеем вот эти все причины, да, и по факту а, мы потом сталкиваемся с стереотипами, которые говорят о том, что вот женская логика, женщина все равно, а, там, даже в шахматы, где нужно просто, вот, там, не знаю, вот, давайте мы, там, ну, все говорят, там, типа, разница в физических различиях, а вот возьмем шахматы, там нет, вот, не важно, допустим. Да, там, ну, или не так важна там, разница в этих физических раз... различиях. И тем не менее почему-то женщины играют хуже, чем мужчины. Да? Вот это вот типичный там, аргумент. Да? Почему? Ну, наверное, потому что все-таки э, у них какая-то своя женская логика, наверное, все-таки мужчины умнее, наверное, все-таки от природы они там, ну, способнее и так далее. Да? А, ну, прочие кухонные аргументы, да, которые мы можем слышать. А по факту, вот я сейчас вам просто немножко расскажу про два, две истории из женских шахмат. Первая – это Юдит Болгер, по-моему, что да. фамилию Стир Болгер а, Она Чем она знаменита? Ну, вот и было три сестры, их воспитывал а, отец, ну, отец и мать, а, они получили домашнее образование все три. А, Юдит очень рано стала Профессиональная шахматистка она в 15 лет в 4 месяца уже была красмейстером, мужским красмейстером, а в шахматах еще разные звания, и женский красмейстер, и мужской красмейстер, и разница между ними 200 пунктов, вот. ну и если ты женский красмейстер, то ты как-то не до типа, вот. а и эта вся система продолжает сохраняться, и, и там всячески ну, как бы не, не отменяются все деления, то есть они все, все на детских критинствах и так далее. Вот. А Юдит Погреш становится жен, мужским гроссмейстером в 15 лет и 4 месяца. А это на тот момент рекорд, как, ну как бы среди вообще всех. Она а становится предыдущий рекорд принадлежал Бобби Фишеру, который говорил, что я пожертвую, ну я дам фору коню, коня любой шахматистке и все равно ее выиграю. И вот Юдит Полгар становится гроссмейстером раньше, чем сам Фишер за месяц. Ну, как бы на месяц бьет его рекорд. И вообще начинает очень хорошо выступать в мужских шахматах. И она приходит и говорит, что нет, я не буду играть в женских шахматах. Ну, как бы, почему я должна играть в женских шахматах? Ну, как бы, я такой же человек, да, я хочу быть там сильнейшим мире. Да, я буду играть в мужских шахматах. Она, ну вот, каких она успехов добивается? Она становится... Но ее наивысший рейтинг в 2005 году, там несколько раз она входит в топ-10 шахматистов мира, а номер восемь у нее в рейтинге. Что значит номер восемь в шахматах? Это значит, что а, ты ну, просто там, супер да, игрок. То есть на тот момент просто номером один был а, Каспаров, вот, ну, он уже не был чемпионом мира, но он все равно был номер один. А, ну, и он был мощный, да, то есть, там грубо говоря, там Юдит Пугар она выигрывала и у него, и у Кранника, и у Магнуса Каруса, ну, то есть, она выиграла очень много чемпионов мира по шахматам, она там на равных боролась, там, ну, как бы, ее достижение номер восемь это, – это супер, то есть, я вот не могу сейчас представить, да, там, другой, ну, представьте, там, не знаю, Реал Мадрид сейчас играет, там, на равных, там, с какой-нибудь женской командой, да, такого нет. Вот у Юти -покор, вот эти все э, достижения были, да, ну, то есть она потом там отошла от еще что-то. Тем не менее, вот, женщина, которая захотела играть среди мужчин, не стала участвовать в женских турнирах, э, нормальная конкуренция, нормальная подготовка, ну, вот она добивается вполне себе нормальных успехов. Ну, Но ее там старшая сестра... «Бывальчик мира по шахматам среди женщин». Там тоже отдельная история. Сейчас ее как раз старшая Сьюзан Полгард. Она делает очень много проектов для Америки. Ну, то есть там тренируют какие-то мужские сборные, у нее есть академические программы для девочек, для мальчиков, для девочек и мальчиков. Ну, то есть там есть специальные шахматные стипендии в университете и так далее. А второй пример, например, у нас есть пример «Хоу и Фан». Она, ей 23 года сейчас, она сейчас не чемпионка мира по шахматам, но у нас сильнейшая шахматистка, э, как бы, мира. Ну, то есть у нее рейтинг на 100 пунктов выше, чем у чемпионки мира. Ну, вот я при чемпионата мира бы, уже она росла. Да, да, она не поехала, да, она не поехала, до этого она несколько раз становилась чемпионкой мира там, по шахматам. Вот. А и Фаи вообще отличная история, ну, то есть она из Китая, вот у нас сейчас, в общем, Тайские шахматы очень хорошо развиваются, и мужские, и женские. Но женские – они там не конкуренции. Хорошо. Вот. А у нее была такая история. Ей было 9 лет. Она поехала на чемпионат мира среди девочек до 9 лет. за заняла там первое место. В следующем году ей исполняется 10 лет, она все еще может играть в чемпионате мира там, среди девочек до 10 лет. Она такая, ну нет, поеду я среди мальчиков поиграю. Поехала, поиграла среди мальчиков заняла там, поделила там первое и третье место, то есть на три участника набрядая одинаковое количество очков. По Коэффициентом дополнительным она оказалась третьей, но по-хорошему она сказала, что вот я играю на равных с мальчиком. Окей, это до 10 лет. Когда исполняется 14 лет, она едет в чемпионат мира среди мальчиков до 18 лет. То есть девочка 14 лет и занимает там третье, седьмое место. Ну то есть по коэффициенту она где-то там пятое или что, или может даже седьмое, неважно. Но в общем, 14 лет ты на равных играешь э, с ребятами, которым 17-18 лет. Ну она тогда же выполняет первую норму. Там, мужского и такая, ну, поеду я на женский чемпионат мира, ну, среди, там, женщин. Вот. И как раз Хоу и Файн играла в том чемпионате мира с Костенюк. Хоу и Файн на такой момент 14 лет. Вот, Костенюк там уже вот, 20 с чем-то. Вот. Ну, Хоу и Файн тогда проиграла. Вот. Ну, это, кстати, уже отдельная история. Вот. Ну, мы сейчас не будем касаться. Вот. Ну, то есть, вот, в 14 лет ты получаешь звание кросмейстера ты там, ездишь в Успешно выступаешь на чемпионате мира среди мальчиков до 18, и потом едешь на женский чемпионат мира. Вот. Ну, как спустя как, несколько лет Хоу и Фани спокойно становится уже чемпионкой мира а, среди женщин, ну вот когда она уже там следующий какой-то проходит. А, и тут выясняется, почему я, например, говорю про вот эту дурацкую систему организации, что у Хуа она у нее уже приличный рейтинг, ее зовут турнир среди мужчин, да, там ну, она там играет. И, естественно, как шахматист, у тебя есть какие-то договоренности, что вот я обещаю, что я сыграю в этом турнире, там, не знаю, который будет через полгода. Ну и а женский там, календарь, он как-то строится не так вот, гладко, да, как мужской. И тут выясняется, что вот сейчас будут вот этапы женского там, ну, отборочного вот этого цикла. И Хоу они такая, слушайте, а у меня уже договоренность, я уже должна играть в этом турнире, должна играть в этом турнире. Почему вы это в одно время? Ну, как бы, вот. Ну, и, и она пропускает, да, пропускает какой-то чемпионат, и после этого, в общем-то, говорит, что, ну, я так не могу, да, я, я отказываюсь играть вот в, в такой системе, пока вы не поменяете, я не буду здесь играть. Ну, в она отказывается, там, по другим причинам здесь, потому что вот такая система. И по факту вот мы сейчас имеем чемпионку мира по шахматам, про которую никто не знает. Все знают про хуи кто, кто немножко хотя бы интересует шахматами, потому что она, на самом деле, молодец, мне 23 года, она вообще несколько лет училась, там, заканчивала университет, не занималась сильно шахматами, тем не менее, там, очень успешно играла. Ну, и сейчас закончила, такая, все, я сейчас буду играть в шахматы серьезно. И вот буквально, там, месяц назад был супер-турнир в Билли, ну, где играли, не знаю, 10 примерно очень крутых шахматистов, Spotify, там, у нее там рейтинг не такой большой был, ну, то есть она бассейнная под восьмое новое время занимает уверенно второе место. Вот, то есть она там на равных играет с чемпионами мира. С, там, сейчас она будет участвовать в ну, отборочном мужском мужскому чемпионату мира. Вот. Ну, Полгор уже добивалась участия в мужском чемпионате мира, она не прошла финала финал, она не получила права, там, не добилась, не стала претендентом. Да? Вот. Но, тем не менее, как бы она была первой женщиной, которая пропилась. Вот Хоуи Фань сейчас тоже там, участвует во всех этих турнирах. Но ну, разница между ними в том, что, например, Юдит как бы сознательно не участвовала в женских турнирах, ну, как бы, а Хоуи Фань, по-хорошему, у нее сейчас даже не, не всегда получается. То есть там, она в них участвовала, чего-то добивалась, но... Это так все строится, что у тебя как бы выбор, да, то есть, если ты хочешь развиваться, играть в мужских, то часто это будет просто пересекаться, да? то есть, ты женщина, ну, играй себе ты женщина. Ну и по-хорошему, на самом деле, вся эта система абсолютно не нужна, да? то есть, как бы все это деление, если его отменить, а, как бы это было бы лучше для девочек, ну, то есть, они бы лучше развивались, да, их бы лучше тренировали, больше конкуренция. Ну, и в целом, как бы, вообще непонятен смысл этого деления, да, то есть, как бы, он, на самом деле, не очень понятен там, и в других видах спорта, да, но вот здесь вот эта вот якобы забота о женщине, о том, что она не справится с мужской конкуренцией, но она вообще не удерживает никакой критики, потому что мы знаем вот эти вот примеры, когда люди хотят, да, и начинают участвовать, и не добиваются таких успехов. Ну, а во-вторых, Женщин становится в шахматах все-таки больше, да, то есть сейчас, ну, и, и по закону, просто там, не знаю, больших чисел, да, ну, там, рано или поздно, вот, как вы, Фаня, вот еще там следующие китаянки, ну, это еще многомерка по шахматам, сейчас тоже китаянка, да, вот, а еще какие-то там девочки, они просто, ну, сейчас современные там, шахматы, они очень компьютерные, да, и у тебя есть ко всему этому доступ, тебе даже не обязательно, вот, роль тренера, она важна, но сейчас вообще другие шахматы. То есть, Гораздо проще научиться даже самому, да? То есть как бы со временем, вот, я думаю, еще сколько-то лет, это все отменится. На самом деле, я уверена, что это нелось бы раньше, если бы у нас не была вот эта вот организация ФИДЭ, которая управляет кирсовыми мужинами, да, вот, прекрасно. – Кирсовыми мужинами? – Ну, это да. – Он управляет всей Всемирной… – Шахматной Федерацией, да. какой-то, ну выходится, из… Ну он русский, слушай, но это… Про него большая история. Это этого человек, который там с осадом встречается. Он там… Да, что-то рассказывает. Да, который… Кистан Юджинов. Илюмжинов. А, Илюмжинов. А, все, я знаю, да. Это же Ну вот, вот что да? Да-да-да, и Вот он там строил шахматный дворец, вот там шахматный центр, который в итоге… как бы, вообще… Вот, вот эта ситуация с женским шахматами, но как бы что хорошее, что э, вывод, да, есть какой-то извините, я уже сильно задержала вот, э, вывод, который можно там хорошо сделать, что вообще на самом деле, ну как бы да, там, вещи не делаются быстро. Да, для того чтобы что-то там менялось, э, там, нужно очень, во-первых, э, как бы, вот эта вот система неповоротливая, э, люди с ней сталкиваются, понимают, что нет. Мы не хотим в такой стене быть, мы хотим что-то сами делать, да? то есть, там, ну, как бы, э, я как тренер сама, ну, просто не распространяю все эти стереотипы, да? то есть, там, ко мне, приходят девочки и мальчики, никогда не говорю: девочки, что ты же девочка, тебе это не так важно, нет, ну, как бы, абсолютно одинаковые отношения, да? то есть, ты у тебя такой же объем работы, как у мальчика, ты точно так же будешь играть. Я своим говорю, что вот есть, например, я уже рассказывала про белую водью, да, там девочка, допустим, очень сильная, она, например, заняла первое место в переносной школу, ее поставили играть на доску среди девочек. Я в такой ситуации своим говорю, если девочка занимала первое место, она играет на первой доске среди мальчиков. Да? Вот, мне не важно, что пусть у нас там на доске среди девочек играет. Кто-то очень слабый, но вот она занимает первое место. Она достойна, чтобы играть на первой доске. Почему она должна идти на последнюю доску? Потому что она девочка? Ну, нет. То есть, как бы вы, мальчики, должны стараться. Если вы хотите играть там, на первую доску, старайтесь. И девочки тоже, вы, вы можете играть там, на первой доске быть капитаном. Ну, да, пожалуйста. Ну, то есть все в ваших руках. Вот. Ну, то есть, там то же самое, там, родителям, еще что-то. Ну, то и здесь еще важный момент, что на самом деле девочки вот, их так воспитывают, что они более усердные, да? То есть как мы, там, не знаю, девочек, не знаю, они более послушные это в всего воспитания, да, там, как, как вот их там воспитывать. С ними на самом деле легче работать. Ну, то есть мне как тренеру с девочками гораздо проще достигать каких-то вещей, да? Там, очень часто бывают ситуации, не знаю, вот в семье, допустим, там, папа шахматист. Ну, вообще шахмат шах, – это такой спорт, на самом деле, он очень такой, ну замкнутая какая такая штука, вот у тебя папа играл, дедушка там, не знаю, ну, летка у кого мама там, да. Вот. И тебя тоже там с детства просто во все это окунают, все, мы пойдем шахматы, да. То есть есть кто приходит, -то, то есть там важность шахматных вот этих традиций, она там очень велика, да. И очень часто там бывает ситуация там какой-то там папа хорошо играет там не знаю, уже первого разряда, допустим, да. И у него там двое детей, мальчик и девочка. Ну и мальчик там с самого детства, так, пойдем заниматься шахматами, потом, все, не получилось. Ну, ребенок такой, не-не, все я не пойду, ну, как бы, я, я не хочу, я не хочу слишком. А девочка, ну, вроде как сама, там, что папа делает, в интернете играет, пойду посмотрю. То есть папа такой, так, сыном не получилось, ладно, давай давай с дочкой. А с дочкой получается, ну, потому что там, вот как бы она там, ей интереснее, в нее там, ее так не заставляют, да? Ну, то есть, и часто получается, что на самом-то деле вот из девочек потом больше получается, вообще возможности что-то там добиться. Ну, есть даже тренеры, которые специально с девочками занимаются, потому что с ними проще не сказать. Вот, но я это вот к тому, что вообще какие-то вот такие вот... Приводите своих девочек в шаг.